Для участников с Польши, кому нет необходимости бронировать проживание. Первое оплатить участие стоимость 300 злотых. Банк Миллениум, Варшава, Дмитро Козак, номер рахунку. Важно в титуле, в назначении платежа указать аббревиатуру WBHR и номер заграничного паспорта получится код WBHR ну и ваш номер заграничного паспорта. Второе. Выслать подтверждение оплаты, указав свои данные на электронную почту. На рекомендуемую дату уже не обращаем внимание, так как она уже не актуальная. Важно в теме письма, которое вы будете отправлять, указать Код, который вы указывали в оплате, в титуле. Фамилию, имя, отчество и номер телефона. Ну и вам необходимо прибыть на регистрацию 4 марта 2017 с 9 до 9.30. Также в полной инструкции ознакомьтесь с местом проведения. Там указаны координаты и нахождения. Спасибо.